Всем доброе утро. С вами снова Ленин Тарлан. Я напоминаю, да, в своей регалии, на всякий случай, как раз вот тема у нас такая. Я, интересно, энергетический психолог. То есть, интересно, энергетический психотерапевт, кармокорректор, целитель. И тема сегодняшнего нашего вопроса ⁇ космоэнергетика, правда это или вымысел, как оно работает. Хороший вопрос. Я как раз занимаюсь кармокоррекцией. Это использование космоэнергетических каналов. Эм, давайте так. Что такое э, современное целительство? Э, ох, ветерочек, ветерочек, сильный ветерочек у нас. Э, Значит, современное цельство началось, ну, в том виде, которое у нас сейчас есть, началось примерно 100 150 лет назад, и тогда это называлось магнетизм. Люди, которые обладали, так скажем, сверхъестественными способностями, могли силой мысли, силой собственной энергетики влиять на энергетическое состояние других людей. И, естественно, ну, влияя на ауру, ну, помогать исцелиться, э, что-то изменить в своем состоянии. И постепенно э, вот эти способности развивались. Да? Шаг за шагом, год за годом, человек за человеком. Э, суть в чем? Что вначале происходило влияние чисто на эфирном уровне, на уровне эфирного поля. Человек своей собственной личной энергетикой влиял на энергетику э, Клиента, да, целитель влиял на клиента. Месмиризм, если вы слышали такое название. Потом постепенно началась где-то в середине 20 века, прошлого века, началась тема рейки, тема каналов, тема космических энергий. Ну, начали приходить новые люди, дети индиго и так далее началась продвигаться тема что мир весь мир вся, вся вот наша планета земля он энергетически окутан некими энергиями и мы этими энергиями в в этой энергии есть и либо мы ее принимаем либо не принимаем ветер давай попробую пойти чтобы сильно не дул холодно и, а, и шумит. Давайте так, к чему это пришло к, в 20 веке? Даже в начале 21 века, так будет правильнее сказать. Именно вот начинал, началась эпоха эры Водолея и пришло к тому, что несколько людей поняли, как использовать общий единый канал так скажем энергии неба в свою пользу и этим начали пользоваться и ну вот из того что сейчас так вот на слуху и многие этим пользоваться это рейки э, Усумириоха это Деир, школа Дэир, де э, и это, кос, э, это космоэнергетика Петрова и э, коррекция. Ну, после рейки начали эту всю систему начали клонировать, и сейчас многочисленные клоны и копии там, тантрической рейки, рейки кундалини, там... Что там еще есть? Э, рейки... И... И как он... Рей, рейки Игдрасиль, ну, короче, суть в чем? Давайте так, суть, ключевая, главная суть всех всех вот таких вот космоэнергетических систем. Берется некий универсальный поток энергии, который он приходит на всех людей в мире. И потом этот поток энергии, он, грубо говоря, не понимает, что... О, восстановилась. Этот поток модулируется некой своей программой. То есть в него встраивается некая программа, и направляется в человека, ну допустим там программа на оздоровление физического тела, там, либо на программа на э, поднятие финансового благосостояния, под, программа на наполнение энергией. и то какая программа там внутри зависит от создателя этого канала, ну или от человека, который направляет. Поэтому с такими вещами нужно быть крайне-крайне осторожным. И дело в том, ну, давайте так, не знаю, проблема ли, ну, особенность, да. Особенность в том, что некоторые, я не буду называть какие, да, некоторые каналы, которые были созданы, специально модулировались вот такой вот программкой. Звучит она так... У э, неофита, да, вот, новообращенного, активируются все его болячки, все его проблемы, чтобы он использовал свой канал. Также эти проблемы активируются у ближайшего окружения, чтобы он использовал свой канал и таким образом расширял сеть приверженцев этой, ну, этого канала. Вот. На мой взгляд, это такой MLM, но очень некрасивый, очень грубый. Вот. То есть встроить в энергетический канал можно все, что угодно, вплоть до суицида. Ну, а, потому что считать это может ну, один человек из тысячи. Да, вот разобрать канал на составляющие и понять, что там, к чему и как. Поэтому я, когда считываю каналы, когда вот, ну, мне предлагают там подключиться, получить какие-то посвящения, я очень внимательно изучаю жизнь того человека, кто создавал этот канал, и очень внимательно смотрю на человека, который мне передает, то есть кто меня будет инициировать. Потому что если я понимаю, что если где-то там есть какие-то там таракашки, то ну его нафиг. Вот. На мой взгляд, самое главное это чистота. Вот, вот чем экологичнее программы тем лучше ну и давайте еще такую важную штуку расскажу про вообще про энергетические каналы про косми, космоэнергетику это вот важно это все вот и вообще всю тему целительства э, рассматривать как некий допинг. То есть не как волшебную палочку, да, которую которой вы взмахнули, да, канал направили, и проблема рассосалась сама собой. Начнем с того, что э, почему возникает э, в вашей жизни проблемы. Давайте так, не, не почему, а для чего. Для того, чтобы вы наработали э, некий свой урок. То есть что-то поняли, что-то в себе изменили и так далее, и так далее. А многие люди считают, что они вот так вот потоки запустят, проблема сама уйдет, и все, и дальше живем обычной, ну, обычной, привычной жизнью. Но проблема-то пришла как раз для того, чтобы вы перестали жить привычной жизнью и вышли на ступеньку выше, чтобы вы изменили свою жизнь. А вы таким образом, используя э, доступ к тонкому плану, вы себя лишаете жизненного опыта, вы себя лишаете урока и возможности выйти на новую ступеньку. Поэтому за это наказание получите как вы, за то, что вы себя лишили этого урока, так и те, кто э, ну, дал вам этот инструмент, да? не обучив им правильно пользоваться ну вот э, я уже много лет где-то с 2010 года э, нахожусь в системе кармокоррекции э, знаю этот канал ну нельзя сказать что вдоль и поперек но очень глубоко очень глубоко в этой системе и я понимаю что кармокоррекция она опять же в нашей школе да потому что Наставник, проводник – это очень важно. Это очень важно тот, кто ну, сейчас держит, тот, кто является главой, да, как говорится, рыба гниет с головой. То есть тот, кто является именно самой высшей точкой в школе, тот держит канал, держит частоту своим намерением, своей ну, так скажем, высокой духовностью. И вот каждый раз я замечаю, и опять же в нашей школе кормокоррекции мы всегда говорим, что кормокоррекция не убирает проблему, она помогает вашу ситуацию жизненную изжить, да, вот карму изжить, наиболее комфортным, наиболее быстрым способом, но вам придется самому или самой самим э, совершать действия по изживанию, по исправлению то есть она не, не знаете как многие люди совершают ошибку думая, что Целительство, любые вот такие вот космоэнергические системы, да, это такая хирургия, энергетическая хирургия, которая устраняет проблему. Нифига подобного. Оно про, вот эти любые космоэнергетики, они просто помогают пройти этот жизненный этап, этот, эту часть пути более комфортно, более экологично но все равно этот этап, эту, этот путь придется пройти вам, ну без этого никак. Когда-то, когда вот я только-только начинал заниматься кормокоррекцией, я уже был психологом, я уже был, ну, проводил консультации, я уже, так скажем, работал в телесно-ориентированной психотерапии, и... Вот я заметил, если просто человеку делать энергетические сеансы, то его проблемы реш... начинают решаться где-то там. Через месяц, через два. Если просто э -э, разговаривать с человеком как психотерапевт, помогать ему осознать, понять, то его проблемы начинают разрешаться тоже где-то через несколько недель, через месяц, через два. Но если совмещать, вот как я работаю, если совмещать и психотерапевтическое воздействие, и э, энергетическое воздействие, то есть работу на тонком уровне, то проблемы начинают уходить буквально в считанные дни, Вот буквально сразу после... Э, после воздействия. Ну, начинает меняться, еще раз, начинает меняться жизнь. И иногда люди, ну, достаточно часто считают, что вот пришел к целителю, он там руками помахал, какие-то там слова проговорил, и все, проблема решена, можно дальше жить своей обычной, привычной жизнью. Ну, вы так не было, нет, и не должно быть человек все-таки должен сам прикладывать э, какое-то большое количество усилий для решения вот, своих проблем. Сам прикладывать. Об этом, кстати, сегодня вот расскажу, Вот второй, ну, скорее всего, текстом напишу, про то, почему евреи распяли Иисуса, почему он для них оказался очень-очень плохим. Такая хорошая идея. Вчера просто про -про проводилась одна такая сильная энергетическая работа, и, я, и мне показали эту вот... вот поч, почему клиент да, обязан сам да, выполнять большую часть работы по самоисцелению. Об этом сегодня вот будет в статье. Все. О, Татьяна, приветствую. А, хорошо, мальчики, девочки. Да, с вами был Леонид Таран. До встречи в новых эфирах. Скорее всего, в среду утром. Вот я в тренажерный зал хожу понедельник, среда, пятница утречком, поэтому приходите, смотрите мои видео, делитесь со своими друзьями, если считаете эти видео полезными. Вот. И до встречи, до новых встреч. Всем пока.